Добрый день, уважаемые коллеги! Мы собирались почти в этом же составе в феврале текущего года здесь же для обсуждения практически тех же вопросов, которые нам предстоит рассмотреть и сегодня. И тогда в феврале по итогам нашей встречи было сформулировано поручение президента. Два. Пункты из них я бы хотел огласить и на них. Они звучат так. Принять решение, определяющие механизмы и сроки ликвидации прекрасной субсидирования. Так. Даже три. Второе. Разработать программу мер по привлечению инвестиций в электроэнергетику. И еще одно. В целях обеспечения надежности электроснабжения регионов Российской Федерации разработать первоочередные меры по недопущению дефицита электрической мощности в электрических системах, прежде всего в городах Москва, Санкт-Петербург, в регионах Западной Сибири. Ну, и Здесь еще одно поручение по безусловному обеспечению газом. Тогда же мы говорили о том, что недостаточное внимание к развитию энергетики может стать реальным фактором ограничения экономического уровня. Вот по данным, по данным Министерства промышленности и энергетики, РАО ЕС России не выполнила, не в состоянии выполнить заявок сегодня от участников экономической деятельности на сумму 50 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Это недопотребление. Это означает, что если бы подключение состоялось, то рост ВВП по году дополнительно составил бы примерно 5% в год. Это говорит о том, что Наши опасения по поводу того, что недоразвитие энергетики может стать реальным фактором, ограничивающим темпы экономического роста, они подтверждаются. Я знаю, что на правительстве в ближайшее время этот вопрос также должен быть рассмотрен. Полагаю, что окончательное решение должно быть сформулировано именно там, на правительстве. Сегодня у нас должно состояться предварительное обсуждение, но все таки мне бы хотелось в ходе сегодняшней дискуссии послушать всех коллег, которые сегодня здесь собрались, послушать ваши предложения, идеи по поводу того, что мы должны в самом ближайшем времени сделать, для того, чтобы кардинально поменять ситуацию в этой сфере. Это немножко уже странно и звучит для страны, которая является одним из лидеров энергетики вообще. У нас мощностей не хватает. Для развития собственной страны. И мне представляется, что мы с вами, очевидно, совершенно не доработаем. Наверное, стоит посмотреть правительство еще раз и на то как формулируются программы развития и в ГАЗКОМИ, и в РАОЕС, инвестиционные программы, как, как вы видите, как правительство помогает нашим отечественным компаниям, где они сами, может быть, дополнительно что-то должны были бы сделать. В общем, хочу, хотел бы сегодня услышать ваши предложения, которые должны лечь в основу программ развития отечественной энергетики.